здравствуйте подписчики моего канала Ну вот сегодня запускаю новый проект один дома то есть собираюсь выводить сейчас ставлю два инкубатора выводить бролеров швей швейер браун э, маранов мини мясных попробую сейчас своих тоже вывести э, в чем фишка ну, в том, что я здесь, как всегда, только по пятницам, субботам, воскресеньям. Плюс э, потом, также с первых дней, они должны быть сами по себе. Посмотрим, что из этого выйдет. А, вот у меня два инкубатора. Вот этот B2 на 105 яиц сейчас запускаю. И Blitz. Блиц вот на блиц я надеюсь пришлось его в коробке в которой его присылали, туда же и воткнул вот поставил стабилизатор так как э, напряжение у нас э, нередко бывает 170 это 160 вольт то машинка работает то не работает вот у меня здесь э, на всякий пожарный стоит ну, минут на 40-50 он выдержит стоит бесперебойник питания ну так как это там 70 ватт бедва там не больше так что я думаю что на полчасика его должно хватить если что какие-то проблемы будут у него возникать также вот заложил яички Это Коба, Коб 500. Без штампика это у нас Швейер Браун. А это при, при Приму, блин, Примутрок. Во. Вот это у нас будет Примутрок. И так вот пришлось заложить немножко картончика. Яйца оказались <laughs> нестандартные. Точнее, не все одного размера, где больше, где меньше. Вот так вот поставил. Их и в конечном итоге, ну, здесь есть никакие небольшие эти, но яйцо уже не дергается. То есть при повороте оно не будет бегать туды сюда При этом стучаться друг об дружку и возможность его разбить. Запускаю сейчас полный пока. Вот это вот мои маранчики. Это, это мораны и мини-весные. Так как я их не покупал, я буду в B2 Надеюсь, что он выдержит. Вот налил сюда воды. Но ну, я налил сразу с морганцовкой, чтобы... Так как вода теплая, она может нехорошо зацветать. И там микроорганизмы в этих отсеках заводиться, поэтому я сразу чтобы этого не было налил с э, сморганцовка водичка вторая у меня вот это вот пустая но ну, это где-то будет 55 55 процентов влажности ну примерно вот эти вот три ванны а, на вывод уже все 6 наливаю так вот сейчас буду немножко потом монтировать дальше чтобы вам не показывать и лишние проблемы мои которые у меня здесь будет происходить я буду это все дело потихонечку монтировать и показывать как это все будет ну, в процессе работы так вот заложил я в лиц. Потихонечку будет сейчас набирать температуру. уже включил поворот. Все. Сейчас мы его прикроем. Потом добавлю еще пенопластику, закрою все будет нормально. Ну и вот сюда мини мясные и Марана. А, ну еще у меня там есть 6 яиц брам. Попробую еще брамчиков. Посмотрю, что там у них с оплодом и а как. В общем, пока вот такие вот пироги. Сейчас еще скажу запарки яиц. вложу и дальше начну снимать. Так, вот мы положили все, что здесь было. Вот с буковкой Б это брамки. А здесь вот я прихватил хомутиком чтобы видно было чтобы она не спрыгивала воды мы налили все вот эти вот пришлось прикрепить здесь иначе он просто поднимался и яйцо не перекатывалось так сейчас принесем крышку подключим все ну, подождем так вот он мой доработанный инкубатор здесь вот три нагревателя это на 105 яиц инкубатор здесь вот датчик температуры датчик датчик температуры датчик влажности сейчас мы будем все это дело ставить и подключать и включать ну вот, запустили, Это блок питания у нас все у нас будет работать от ТБПшника и стабилизатор. Стабилизатор на 1 киловатт. Ну, надеюсь, что все у нас будет нормально. И потихонечку набирается температура. Здесь и вот здесь 30 с половиной отмечаем от сегодняшнего дня 21 день и у нас уже будет полный вылуп ну начинается вылупление с 18 дня так что сегодня вот субботы специально под вечер Следующую пятницу под вечер ой, через двадцать через 18 дней под вечер как раз будет первый волоплен. Как раз я при, приеду с работы и у меня будет уже мелочевка выползать. Вот так вот как-то. Все, всем спасибо за внимание. Если кому что понравилось, ставьте лайк. Всего хорошего, до встречи. Так, сегодня третий день. Вот бидвашка. Показывает 38.2. Ну там высота. И играет роль небольшая. Датчика. Так, но ну, в принципе он держит нормально. А вот у нас М -м -м. Блиц Получается Вот я поставил на 38 И Две ванночки у меня Стоят под Грубо говоря Под 70% Должно быть А теперь смотрим Что у нас показывает здесь 54 процента 37 и 3 и 37 и 6 то есть разница в принципе большая вчера больше 30 семьи двух не видел посмотрим что из этого выйдет 37,1 здесь, пожалуйста. С этой стороны. Что-то здесь с температурой как-то не очень хорошо. Очень-очень прыгает температура. Хотя поставил 37,9. 9. Так что вот как-то блиц, не знаю. Посмотрим, что будет с выводом. Но пока он меня очень-очень разочаровал. Не впечатляет. Неоднородная температура. Ну, хоть там у нас Дима говорит, что нужно супер-пупер, блин, градусники. Я и медицинским проверял. Короче, разброс температуры есть. Хотя вроде там... Вентилятор должно должен быть по идее ну, объем примерно температура одинаков. По идее сверху должно быть теплее. Хотя так вот как-то неоднородно получается. В общем, вот что я хочу вам сказать. Посмотрим, что будет на следующей неделе. На следующих праздниках.